Снова здравствуйте, дамы и господа. Мы проходим наш специальный мануальный массаж, и вот мы уже в первом сети разогрели, растерли тело человека. Во втором сете правила бережили, да, и в третьем сете продолжаем уже более глубоко работать кулаками, кулачковой техники. Значит, вот как мы закончили, да, у нас такое правило: первое глубокое вхождение в тело человека, что подсказывает подсознание, что будем дальше глубже работать, и где закончили, там мы продолжаем. Значит, начинаем с плечи-лопаточной зоны, где-то ее стираем достаточно жестко, глубоко, костяшками вот этих пальцев. Для этого у нас рука превращается в лапу леопарда. То есть, кошечка подогнула когти, подобрала их, да, и получается вот плотное такое вот основание, как, как блюдечко, видите. Здесь важно, чтобы не торчали пальцы, да, а именно вот этими костяшками. Значит, лапа леопарда, она может... Делать несколько приемов, например, вот шестеренка, когда они ходят по очереди, каждый пальчик. Очень удобно для округлых всяких вот форм. Здесь, например, вот здесь вот. Для этого надо, надо потренироваться сначала, чтобы работали пальцы по отдельности каждый. Ну, допустим, вот давайте вот в воздухе попробуем, потренируемся вместе с вами. Значит, не просто загибаем вот так пальцы, да, а веером. Вот так и вот так. Это открытые пальцы. Теперь лапа леопарда тоже. Вот так раз, раз, раз, раз. А теперь на теле человека по очереди указательные пальцы, самый длинный палец кланча, безымянный палец, мизинец. Все должны ходить по очереди. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И то же самое лапа леопарда. Не вот так прижались, да, а именно ладонью поднимаем полностью все пальчики по очереди. Мизинец, безымянный, каланча указательный. И вот начинаем, соответственно, растирать методом шестеренки. Теперь прием. Ткань зажала в жернова и заживала его вот так вот. вот Как будто, видите, шестеренки заживала ткань достаточно жесткая глубокая проработка сразу пошло покраснение гиперемия называется что говорит о хорошем состоянии тела человека далее мы подхватываем лопатку в трех местах раз два три вместе с плечом приподнимая ее она должна приподняться это говорит о том, что человек расслабленный И у него спереди мышцы не тянут Если мышцы э, Натянуты, а это именно вот Малая грудная мышца здесь идет да, И передние дельта Передний плечок дельты То тогда лопатка прям вдавливается в стол, ой, Плечо вдавливается в стол И мы его не можем оторвать И предупреждаем человека, чтобы он просто расслабился да, И поднимаем Три раза в трех местах Опять же нюанс, если будем пальцами поднимать, да, то так будет больновато, можно там на липку узы нажать и там же еще нет на окончание идут. Если костяшками поднимаем вот этими, да, то тоже будет больно, поэтому плоскостью, кладем руку плоскостью. Теперь захватили за крайний угол лопатки, растрясли и она как бы выпадает, падает на стол. Растрясли так мелко дробно. Вибрация такая. И такая вибрация уже покрупнее, когда мы перекидываем лопатку из руки в руку. Так называемый пинг-понг лопаткой. Если рукопада, ничего страшного. Далее покрываем все тело, ну, например, двойным, двойной линией такой, да? двойной кольцовой захват. Только в классическом массаже оно так делается. Для нас это слабовато, слабенько. Мы делаем это всю лапу леопарда. Вот, прям жестко-жестко разминаем. Сбоку одна линия прохода до конца. И вторая линия прохода. То есть наша теперь задача общая всю вот эту зону довести до гиперемии. Все должно прям вот покраснеть. Вот такой же прием захват. Прокруткой. То есть ущипили и прокрутили, ущипили, прокрутили, ущипили, прокрутили, ущепили, прокрутили. Теперь прием называется метелка. Растираем всю эту зону сразу. Рука расслабленно висит, а второй рукой мы управляем. Так вот, быстро, быстро, быстро, туда-сюда. Не бойтесь, пальцы не поломаете, хотя пальцы должны быть достаточно гибкие. И вот в эту сторону, и вот в эту сторону. Ну, прием такой инь-янь называется. Эта сторона у нас горячая, это холодная. Иногда клиенты это прям чувствуют. Горячо-холодно, горячо-холодно. Сразу же, не отходя от кассы, рука превращается в лапу леопарда. И мы натираем лапу леопарда уже растирание, но ну, такие более глубокие. Видите, сразу покраснение пошло. Переход на момент растирания на ягодицу. То есть туда-сюда вот растирующую ягодицу. Растерли здесь захватили трапецию, а мы каждый раз будем возвращаться к верхней трапеции, каждый раз ее вверх оттягивать. Теперь же рука превращается в кулак полностью, настоящий прям плотный кулак, как вот виде наборство. И вот этими костяшками пару резабральной мышцы растрясаем. и вот такая вибрация достаточно жесткая. При этом спрашиваем человека, терпимо ему или нет? Нормально. Если не терпит, ну допустим, у женщин по нижней коже, то можно вот так опустить руку, кулак, да, плоскости будет помягче. У некоторых там, вот, например, у спортсменов у них лопатки шире, то есть прямо между артистами и уголком лопатки кулак спокойно проходит. Да? Просто костяшками больно по костям другим. да, Если по, по уголку лопатки нам придется костяшками, то больновато по астистам, Поэтому надо пройти между этим. Ну, опять же, маневрируем под человека. У женщин, например, лопатки уже сведены. да, Тут расстояние меньше. Поэтому можно дойти до сюда, развернуть перпендикулярно и пройти вот между лопаточкой вот так вот. Опять захватываем трапецию. Тянем на себя. И уходим вниз. Прием называется следующий. Это открываем ключи шлюзов. То есть двумя кулаками впиваемся между остистыми отростками и пару мышцами, прямо сюда, вот в эту ложбинку. И наша задача оттянуть мышцу, видимо, видно вам, от костей, от центра, вбок. Вот она должна вот так отойти. Соответственно, первая рука у нас ведущая, она начинает... Раз, откажи, два, открыли, раз, два... Раз, Это движение призвано только именно на пару вертебральных мышц. Поэтому не надо там где-то еще водить Наша задача все-таки мы приближаемся к хрусту, а хруст будет именно в на попередичных сочинениях, которые от позвоночника примерно на три пальца находятся вот здесь. Если мы эту мышцу отодвинем, то вот она в принципе чувствуется. Вот эти ребрышки, вот они крепятся где? Вот эта гряда реберная, она ощущается. Значит, открыли ключи шлюзов. И дальше открываем шлюз. Потекла вода. Открыли сам шлюз и потекла вода кулаком прям. Если б... Видите, мы как бы рисуем на теле человека. Если мы делали массаж с двух сторон одновременно, да, то это было бы вот такое вот движение нарисовать тельняшку на теле человека ну в данном случае что мы делаем отодвигаем мышцы до да, из, из отработанной зоны вводим лимфу всю вот туда в переднюю часть организма назад возвращаемся не с пустыми руками чтобы просто переносить руки да а опять же кулаком захватили за остистые отростки с той стороны большим пальцем с этой стороны вот мы, плотный захват, и с утяжелением расшатали позвоночник. Доходим до места ППС, пояснично позвоночный сустав, это я вот вам неоднократно показывал, вот здесь, вот, между косточкой этой и косточкой этой, вот здесь находятся мягкие ткани, то есть надо прямо вот сюда загнать пальцы, костяшки и расшатать это место как следует, то есть, прямо вот туда. Загоняем руку стяжками. А с этой большим пальцем. Да? Ну поскольку мы больше работаем с противожной стороны, потому что поэтому там больше акцент. То есть там прям большим пальцем. Вот туда вот. Заходим. Расшатываем вот это место. Можно даже вот пробить. Чтобы он разошелся. Крестец это 5 строщихся позвонков. Но у них тоже, значит, есть остистые отростки. И вот между этими остистыми отростками мы вот так вот рисуем восьмерочку. Разминаем их. Также вот э -э -э КПС уже крестцового сустав сустава вот тут находится, да? У них тоже есть связки, мы их тоже разминаем. Вот эти связки. Вот, значит, мы методом шарцу прижимаем эти точки, Да. Далее, вот у нас 5 срывающихся крестец, это 5 срывающихся позвонков, но между ними, опять же, должны быть поперечные отростки. Между поперечными отростками выходят, как мы видим, корешки. Нервные корешки, радикулы называются, да, между пятью сколько отверстий? 4 получается. Вот мы их вместо выходов прожимаем, возвращаемся опять к суставу ППС, связки, вернее, ППС, да, проминаем ее и по гребню уходим вниз, вот сюда. То есть вот пожестче так продавили, проибриживали, по вот этому проходимся. Четыре отверстия. То вот, есть вот прожимаем. Они прям буквально там чувствуются, как вот через мизинчик. Вот мы переходим. Так раз, два, три, четыре. Вот ямочка ППС, Ее продавили. И по гребню ушли вниз, гребень, кстати, вот видите, ягодицы заканчиваются визуально здесь, но на самом деле это мышцы, вместо крепления мышц, а сам гребень выше, вот он насколько. сколько. Видите, вот у мужчин где-то вот сантиметров на 5 получается 6, у женщин вообще на 8 сантиметров, он вот такой 8-10 сантиметров еще выше. То есть, значит, по месту крепления мышц с этой стороны, по месту крепления мышц с этой стороны выходим и по центру самого гребня выводим вот туда все. Каким способом мы вводим, вообще не важно. Можно кулаком, можно там пальчиками, можно вот иногда один палец вот, вот выставляю, да, чтобы прям продавить поглубже. Вот одним пальцем. И занимаемся теперь ягодичной зоной. Значит, лапа леопарда превращается в куриную лапку. Это когда вот мы поджариваем все пальцы вместе и разводим все в стороны. То есть потренируйтесь, чтобы они все расходились в разные стороны. Большой палец не сюда вбоку уходил, а вот назад, назад от всех этих пальцев. Вот. Таким образом устанавливаем вот в это место, КПС большой палец. Здесь вот крестца вместо крепления мышц отжимаем вот туда, а второй рукой перпендикулярно ставим на этот палец и отжимаем от подвздошной кости вот сюда. Не сюда мы отжимаем, а именно и мышцы от подвздошной кости. И получается вот такое двойное движение. Раз, два, раз, два по очереди. И в этот момент, смотрите, у нас большой палец массирует этот сустав. Продольно, поперечно, продольно, поперечно. Туда, сюда. Вот они друг за другом ходят. Видите, большие пальцы как работают. Уводим все до конца. И теперь прием называется «Пекарь месяц теста». Вот всю эту большую группу мышц мы разминаем кулаками прям хаотично. И на сведение, и на разведение, и на скручивание, и по диагонали, и туда. И сюда. Не надо на одном месте шевелиться. Да? Надо вот полностью всю ее покрыть хорошим румянцем. Так вот скажем. Да? Когда мы это сделали, теперь встаем в упор с этой стороны в бедро, а тут отставляем локоть. И получается вокруг. Вот мышцы растут вот, вот так, вот я вам уже говорил, да. То есть поперек этих мышц мы проходим с лапы леопарда. Вот у нас она, получается, ваши палец как циркуль встает на версток кости, а тут прорабатываем место крепления снизу, место крепления посередине, место крепления сверху, потом кулаком проходимся, поглубже вот так, место крепления снизу, по центру, сверху. И теперь вдоль этих волокон, с вибрацией, прям кулаком, прям вот этой костяшкой. Доходим до крестца. Крестец достаточно крепкая кость. Ее можно прям пробить. Кулаком, остырем прямо из этих костяшек проработать. Для тех, конечно, кто, кто терпит. Да? Но когда мы дошли до базиса, нашего камня преткновения, вот между этими точками находится Ир-5С1, да? то дальше по отростком отросткам будет больно костяшками идти. Да? Поэтому мы опускаем... Руку вот так вот, зажимаем артисты отростки, либо здесь, либо между вот между этими пальчиками, да, и с утяжелением расшатываем вот сам позвоночник. И у нас опять, видите, таз ходит ходуном. Вот, все расшатали прям до головы. Теперь, как правило, здесь бывает компрессионное сжатие, мы растягиваем эти позвонки, уперевшись вот так вот в крестец, а тут вот позвонки сами, да, и друг от друга вот Отталкиваем, как будто такая скоба большими пальцами, отталкиваемся друг от друга. Идем дальше. Я уже говорил многократно, да, что все кости, которые растут у нас в организме, все это начинается матери, от пупка, да и от крестца, вот все начинается. Которые растут кости вверх, мы сюда толкаем вверх. Те, которые кости отсюда идут вниз от нашего базиса, да, мы толкаем вниз. Соответственно, вот оттуда порли крестицы, постоянно толкаем туда. И вот такая вот растяжка идет. Ты чувствуешь, как растягивается? Да, который лежит. Тянем. Соответственно, здесь уже расстояние большое, да? Поэтому отталкиваемся локтями от себя. От своих грудной клетки мы. Вот, нависаем. над центром тяжести над серединой вот этой зоны, которую мы прорабатываем. Тянем, тянем, тянем. Доходим до черепа. И вот череп уже оттягиваем относительно крестца. Видите, какая декомпрессия. Назад уходим. Также захватив позвоночник с этой стороны костяшками, с этой большим пальцем. И с утяжелением вот мы его расшатываем. Далее захватили артисты отростки вот так вот костяшками пальцев. Вот этими костяшками углубились, как можно глубже с утяжелением. И также вот мы все позвонки расшатали. Они тоже могут уже в этот момент прохрустеть. И переходим к сету номер четыре. Это нож входит в масло, когда мы квадратные мышцы человека растягиваем. Но об этом уже будет в следующем сете, потому что это начинаются локтевые техники, то есть мы погружаемся все глубже и глубже в тело человека. В этом смысл нашего специального массажа. Дальше будет еще интереснее. Не отключайтесь, приходите к нам. С вами был Олег Алавгудин. хали -хоп.